Добрый вечер, перепрограмма ⁇ Толстое воскресенье ⁇ Я Петр Толстой. Сегодня мы расскажем вам только о главных событиях уходящей недели и обсудим их с нашими гостями. Вчера в Красноярске открылась зимняя универсиада. Россия вновь принимает гостей. продолжение Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу наша страна снова организатор масштабного спорта.